Что делать, если у ребенка длительно заложен нос? Как правило, родители уже обращаются, когда прошел месяц другой после того, как постоянно заложен нос. Но хорошо, если еще обращаются, даже на таких сроках, потому что бывает, что родители вообще на все это дело загибают. И не обращается. Ребенок привыкает к хронической заложке носа, родители привыкают к тому, что он постоянно дышит ртом. И ребенок постоянно испытывает кислородное голодание, отстает в развитии и приобретает различные заболевания, которые с этим связаны. Поэтому очень важно, если вы видите, что у вашего малыша хронический заложен нос, вовремя обращаться с этой проблемой, потому что ее можно решить и ее можно устранить. Какие существуют причины хронической заложности носа у детей? В основном их две. Или чрезмерное набухание самой слизистой оболочки полости носа, или чрезмерное увеличение аденоидов защитной лимфоидной ткани, которая находится в носоглотке. Независимо от того, аденоиды это или просто сама полость носа отекает, и чрезмерно набухает слизистая оболочка, существуют определенные запускающие факторы. Это или поверхностный воспалительный процесс на слизистой оболочке, который обусловлен бактериальной или вирусной инфекцией, или влияние вдыхаемого воздуха на слизистую оболочку, или воспалительные процессы в пазухах носа, но это уже актуально для детей старше 6 лет, или влияние рефлюксной болезни, это когда... Идут забросы из желудка в пищевод, от этого раздражаются дыхательные пути. Или нарушение сосудистого тонуса, слизистой оболочки носа, связанное с проблемами позвоночника, то есть выраженное скивление позвоночника или состояние после травмы. Независимо от того, что является причиной, нужно выполнить два момента. Обязательно всем родителям. Первое, это обратиться за медицинской помощью. Второе, это предпринять э, меры для улучшения работы слизистой оболочки носа, для улучшения работы иммунитета и уменьшения воздействия вдыхаемого воздуха на слизистой оболочки полости носа и аденоидов. Начать, конечно, нужно с самостоятельных мер, потому что это самое простое, что вы можете сделать для своего ребенка. Это обеспечить условия окружающей среды для нормальной работы Иммунитета ребенка для нормальной работы слизистых оболочек. Что мы можем в этом направлении предпринять? Кто смотрит мои ролики и читает мои статьи, те уже знают, что для этого нужно заботиться о температуре воздуха в ваших домах. Она не должна быть выше 24 градусов Цельсия, в идеале 20-22 градуса. Влажность не должна быть меньше 50%, в идеале 50-60%. Это будет обеспечивать нормальную влажность слизистой оболочки обеспечивать нормальную работу иммунитета. Обязательно увлажнять слизистую оболочку носа ребенка, у которого хронически заложен нос. Цели те же самые. Улучшить работу иммунитета и уменьшить воздействие аллергенов, которые попадают на слизистую оболочку. Для увлажнения мы используем либо спрей с морской водой. Очень важно, чтобы это были изотонические препараты. Любая аптека знает, что это такое. Или покупаете обычный физраствор, заливаете его в любую назальную пшикалку и брызгаете в нос ребенка 2-3 раза в день. По одному-два впрыска в каждую ноздрю. Можно еще также попробовать промыть слизистую оболочку носа, промыть носоглотку с помощью назального аспиратора. Это специальное устройство про то, как это делается. Есть специальные статьи, специальные ролики у меня, можете с ними ознакомиться. Берете назальный аспиратор, Попробовали, промыли носоглотку, если там чисто, если оттуда ничего не вымывается, то, в принципе, не обязательно этим методом лечения заниматься. Но если оттуда вымыются сгустки и, не дай бог, желтые или зеленые, то обязательно промывайте нос ребенка при хронической заложенности два раза в день длительными курсами, 7, можно даже дней 10. Что еще можно самостоятельно предпринять? Это уменьшить негативное воздействие пыли, которое есть в любом доме. Для этого чаще делайте влажную уборку, убирайте ваши квартиры, ваши дома 2-3 раза в день, все горизонтальные поверхности протирайте влажной тряпкой. Часто проветривайте обязательно, утром, вечером, для того, чтобы меньше пыли было в воздухе который находится в вашей квартире. Также вы будете дополнительно давать приток кислорода, который очень важен для нормального функционирования нашего организма. Что еще можно сделать? Позаниматься дыхательной гимнастикой по Стрельниковой. Очень классная методика, помогает восстановить носовое дыхание и очень хорошо влияет на аденоиды, если они увеличены. Открываете YouTube, в строке поиска вводите «Дыхательная гимнастика по Стрельниковой для детей». Сами знакомитесь с этими роликами, с этими методиками. И сначала научились сами, потом начинаете обучать этого ребенку. Конечно, для того, чтобы это было успешным, как правило, ребенок должен быть обучаемый, то есть старше 4-5 лет. Но бывают, конечно, дети более младшего возраста, которых можно этому научить. Поэтому если у вас, вам удается это сделать, прекрасно. Если же нет, значит, это можно применить в более старшем возрасте. Но дыхательная гимнастика... Несмотря на то, что вроде бы что это такое за способ, да, и вроде бы как с помощью какого-то дыхания можно восстановить носовое дыхание. Да, действительно, в большинстве случаев это помогает, поэтому обязательно попробуйте, позанимайтесь. Делайте это каждый день на протяжении, например, нескольких дней, потом день-два сделали перерыв, потом снова несколько дней позанимались. Пока не добьетесь хорошего и долгосрочного результата. По самостоятельным мерам, которые вы можете, как родители, сделать для вашего ребенка при хронической заложении носа, в принципе, я думаю, что все. Теперь переходим к медицинской помощи и к медицинским обследованиям, которые вы должны пройти обязательно, если хронически у ребенка заложен нос. Почему это важно? Потому что если вы просто обратились к врачу, вам ставят диагноз, например, вазомоторный ренит, хронический ренит, либо аденойдит, и просто назначают какие-то сосудосуживающие капли, но я думаю, что нужно бежать от такого врача, потому что это не лечение, это просто симптоматическое улучшение состояния. А для того, чтобы полечить ребенка, первое, что нужно сделать, это понять, почему отекает слизистая оболочка носа, либо аденоиды. Для этого исключаем в 100% случаев аллергию на вдыхаемый воздух. Второе, что исключаем, это забросы из желудка в пищевод рефлюксную болезнь. Для этого нужно сходить к детскому гастроэнтерологу. Третье, что нужно сделать, это оценить состояние слизистой оболочки носа, понять, есть на ней воспалительный процесс или нет. Если он есть, то дальше уже разбираемся, бактериальный это процесс или вирусный. Для этого берем мазки, берем соскобчики на хроническую вирусную инфекцию, проводим обследование. Обязательно на приеме нужно осмотреть на носоглотку, понять в каком состоянии аденоиды. В 100% случаев это нужно сделать. Это делается либо гибким, либо жестким эндоскопом. Это абсолютно безопасная, безвредная для ребенка процедура. Но врач глазом должен оценить, что там происходит на соглотке у ребенка. Есть там воспаление, нет там воспаления. Насколько увеличено доноид для того, чтобы адекватно назначить лечение. Не затягивайте с обследованием ваших детей, если у них хронически заложен нос. Обращайтесь вовремя. Пройдите, пожалуйста, обследование на скрытую аллергию, на рефлюксную болезнь, оцените слизистую оболочку носа ребенка, обязательно посмотрите аденоиды у ребенка. И если ваш малыш старше 6 лет, ну это уже, наверное, не малыш, но в общем, если ребенок старше 6 лет, то обязательно сделайте еще рентген пазух носа для того, чтобы исключить синусид. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Желаю здоровья вам и вашим детям. Увидимся. Пока.